Всем привет! Очень часто психологи, коучи и специалисты помогающих профессию обращаются ко мне для того, чтобы правильно упаковать свою услугу. Будь то консультация, авторский тренинг, мастер-класс, практическое мероприятие или авторская программа. И сегодняшнее короткое видео я специалист который помогает вам красиво заходить в социальные сети и доносить ценность своих услуг, расскажу вам о том, каким образом нам с вами правильно упаковать вашу услугу. Сегодняшнее видео будет посвящено важным элементам, таким, которые сделают ваше УТП самым интересным и самым вкусным среди конкурирующих. Итак, важно четко отдавать себе Чет в том, что при описании вашей услуги нужно доносить для вашей целевой аудитории эту услугу понятными для нее терминами, понятными словами, словосочетаниями, не уходить в какие-то витиеватые психологизмы или рассказывать о методах, которые применяете вы в рамках своих консультаций или а, программ. То есть описание услуги должно быть понятно для той целевой аудитории, для которой вы эту услугу хотите оказать, причем оказать платно. Если человек что-то недопонимает, у него это вызывает как минимум две реакции. Первая реакция, я не хочу быть дураком, да, и автоматически этот человек отодвигается от этой услуги. И второе, если мы чего-то не понимаем, то у нас внутри рождается чувство беспокойства, чувство неуверенности и чувство страха. И каждая из этих позиций, которые, которые мы, собственно, сами провоцируем у нашего потенциального клиента, она ведет к большому количеству скрытых и явных возражений. Про возражения мы сегодня обязательно еще будем говорить, а пока двигаемся дальше, чтобы понимать, какие еще важные моменты и элементы должны быть в описание вашей услуги. Ваша услуга должна быть для вашего клиента на сегодняшний момент жизни актуальной, то есть своевременной. <как> а зачем настраивать, например, таргетированную рекламу для женщин, у которых пока нет детей, и рассказывать им о сложностях воспитания или о сложностях взаимоотношения с подростками. А здесь очень важный элемент, когда вы одновременно понимаете, кто является вашим клиентом или кто уже сегодня находится в пространстве ваших друзей или подписчиков и соответственно можете ориентироваться на эту целевую аудиторию сознательно подбирая ту услугу которая может быть для них сегодня актуальной или своевременной например я являюсь мамой трех детей в данный момент старшей дочери у меня 16 среднему сыну 11 и младшей дочери 4 года скоро будет соответственно для меня актуальные своевременной в прошлом летом стала услуга по поиску будущей профессии для старшей дочери то есть для меня эта услуга стала актуальна ровно на той на тот момент жизни когда старший ребенок проходит вот этот этап будущей профориентации соответственно то уникальное торговое предложение, которое я получила как мессендж, да, такой посыл из социальных сетей от специалиста, оно было мне понятно, оно было для меня актуальным и своевременным. но это было, этого было недостаточно. И для любого клиента этого недостаточно. Для, э, для, недостаточно для принятия окончательного решения в вашу пользу. На что еще важно обратить внимание, когда вы описываете свою услугу. Причем описание услуги не обязательно должно проводиться на каком-то профессиональном сайте или, сайте или лендинг пейджи сейчас называют, да, лендинги, одностраничные сайты. Это могут быть серии ваших постов, статей, эфиров, где вы описываете свою услугу, где вы касаетесь из клиента. И очень важно, чтобы вы прямо или косвенно попадали в боль клиента. Боль клиента, мы все понимаем, это не зубная боль да, для специалистов, помогающих в профессии, хотя очень многие из вас реально круто работают с психосоматикой, но в любом случае нам нужно четко понимать, а что сейчас, какие неудобства, какой дискомфорт вызывает отсутствие вашей услуги в жизни клиента, отсутствие результата от вашей услуги клиента. Если вы четко будете понимать, что не так в его жизни, что сейчас в точке А и чего не хватает до точки Б, которую даете вы, вы будете четко понимать, как описывать свои услуги с точки зрения вот именно вот этого третьего пункта. Итак, кроме того, что мы должны четко понимать, какую боль испытывает клиент в связи с неразрешенной ситуацией, и, соответственно, нам нужно показать клиенту, из минуса перевести клиентов в плюс. Да? Какие выгоды от получения услуги а, получит наш клиент? Я всегда говорю на всех своих мероприятиях о том, что клиенты очень эгоистичны. И это круто, потому что если бы клиенты были не эгоистичными, я тоже в свою очередь как клиент эгоистична и думаю о себе, да, о своих непосредственно выгодах, то нам вообще было бы очень сложно продавать. Поэтому, когда вы описываете свою уникальную услугу, пожалуйста, не забудьте описать выгоды от получения услуги. Причем делать это нужно тоже с точки зрения описания результатов, возвращаясь к первому пункту, понятным для вашей целевой аудитории. Терминами, словами, словами образами историями очень хорошо, кстати говоря, работает на описание потенциал результатов для ваших потенциальных клиентов это истории предыдущих клиентов. Итак что важно еще нам понимать для того, чтобы описывать услугу? Даже при стопроцентном попадании в первые 4 пункта у клиента все равно возникают явные и скрытые возражения. И отрабатывать эти возражения на самом деле нужно еще до того, как клиент с вами встретился или до того, как он вообще принимает решение. Отработка возражений клиентов – это неотъемлемая часть продажи. И те из вас, кто понимают это, очень быстро на самом деле обучаются создавать такие условия для клиентов, когда они сами хотят приобрести вашу услугу. Для тех, для кого пока этот момент такой вот вызывает какую то отрыв, сложность или вообще непонимание, что такое явные, что такое скрытые возражения клиента, как их отличать, как вообще работать с клиентами, которые лукавят, мутят немножко, да, которые… Иногда говорят э, такие фразы, которые, ну, которые определенные фразы, чтобы вас не обидеть, но при этом мягко, мягко отказываются от вашей услуги. На самом деле скрытых возражений огромное количество, и на основные из этих возражений я помогаю вам э, получить четкую инструкцию, как их отрабатывать, как их вшивать в ваши посты, как их вшивать в продающие вебинары, в продающие мастер-классы. Делаю это на своем практическом мастер-классе, который сейчас уже вы можете приобрести в записи. От этого его качество ничуть не хуже, потому что вы имеете возможность под каждым видеоуроком оставить свои вопросы, свои уточнения, и я обязательно вам дам на них обратную связь. Для того, чтобы получить вот этот практикум который уже собрал большое количество отзывов обязательно проходите по ссылке под этим видео и берите в работу готовый практический материал от меня Ольги Ашпиной если вам сегодняшнее видео было полезным и ценным ставьте лайк подписывайтесь на наши каналы в youtube в инстаграме во вконтакте и до новых встреч удачи вам